Сегодня, 12 апреля 2019 года, Иван Дьяков закончил э, открытый курс по продажам. Оба этапа при том. Вот, и давайте его поздравим. Спасибо, Спасибо, большое Спасибо. А? Чем хочешь поделиться? Что произошло? Много чего произошло это это это во-первых э, как из самых таких низменных нюансов на которые я раньше не обращал внимания, на то же самое пунктуальность и так далее и тому подобное все это поменялось то есть тут открылся во-первых потенциал я лично увидел этот потенциал не просто услышал от кого-то что нужно я его почувствовал я увидел результаты этой всей работы Сразу скажу всем, легко не будет, кто будет планировать прийти сюда. Здесь действительно нужно много работать, это факт. Но ваша работа, ваши старания будут оправдываться не то, что через месяц, через два. Ваши ожидания оправдаются буквально на следующий же день после курса. Но ну, если в тот же день, когда после курса пошли на работу, тоже все оправдается. Но нужно много работать, нужно много стараться. По цифрам, что поменялось вам? Как изменились э, э, э, цифры продаж? Цифры продаж. В процентном хотя бы соотношении? В процентном соотношении это 500. Ну, не, не 500 не было, но э, 7000 и 14000 шли. вот если по минимуму так говорить, за предыдущий, даже не за последние. 7 7 тысяч, раза. Два раза, да? Два раза поднялись, это по сравнению с прошлым годом. И э, динамика только растет круто, только растет, это, это факт. Эм, сотрутся все вот эти неуверенности ваши в работе с клиентом, что очень, очень важно. Это очень сильно тормозит в работе с клиентом. Клиент это чувствует, по крайней мере уже сейчас не чувствует. У меня, да, как бы в любом случае находится более легко общий язык. Ну очень много всего происходит. То есть на самом деле это очень сложно описать. После этих курсов это можно только почувствовать на себе, а результаты уже после того, как ты понимаешь, что ты достигаешь чего-то лучше, уже как-то особо так-то и не важно становятся. То есть ты чувствуешь, действительно, что ты идешь в правильном направлении. Это, это очень важно, это очень, Хорошо. Это это очень важно. Хорошо. Что произошло на курсе? Что ты заметил? Какие вот, происхождения? Что, что ты увидел в курсе такого? Это в самом... -то... По продажам, да, да. В этом курсе, который ты сейчас закончил. Много чего произошло в плане того, что появилась уверенность, спокойствие. Много были вопросов, связанные, с одной стороны, вроде кажется, не с продажами да, вот как по поводу денег, но это тоже все очень сильно отражается на работоспособность, на комфорт своей как и дома, так и на работе. То есть стал более спокойным, более уравновешенным. Не боишься сейчас потерять клиентов что для меня это было одним из самых таких проблематичных нюансов это было всегда трагично это было всегда тяжело сейчас нету такого желания держаться за него но как практика показывает клиенты сами уже потом возвращаются обратно даже даже не приходится уже за это думать это, это так хорошо Спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Спасибо и тебе за победы, за результаты, за то, что ты пахал, работал очень важно, да, и добился того, что хотел добиться. Результаты еще буду вам показывать. Отлично. Ну, Я очень рад. Динамика, да. Очень рад. Хорошо. Спасибо большое. Да, Мне пожалуйста. очень приятно было. Пожалуйста. Применяй. Применяй. Самое главное применять. Да. Да, уже. уже. Хорошо. Хорошо.